здравствуйте мои хорошие сегодня мы с вами сделаем тортик красный бархат я решила на день влюбленных сделать такой тортик вот и сейчас мы с вами его приготовим значит для этого нужно нам мука вот у у меня уже просеянная здесь 340 грамм сахар 250 грамм дальше Какао 1 столовая ложка, соль, сода и я немножко еще разрыхлитель взяла. И ванилин. Ванилин, сахар ванилин нужно взять. Можно чистый ванилин, как хотите. Масло подсолнечное. Нужно 250 грамм кефир. Стакан кефира 200 грамм здесь. Потом краситель. Я взяла вот такое, две чайные ложки красителя надо. Вот я супер ред взяла. Вот такой вот краситель. Попробуем. Если мне покажется, что он светленький будет, я возьму другой краситель. Но я с этим попробую еще. И хочу свое внести. Хочу сюда в тесто я сок лимона, не лимона, а апельсина добавить в это тесто. А цедру апельсина я в крем добавлю. Для крема нам нужно сливочное масло, мягкое сливочное масло, 200 грамм. Сахарная пудра, стакан 200 грамм, и творог у меня здесь, можно сыр мягкий взять, но он у меня вот творог такой, вот мягкий-мягкий, хорошенький такой, я его миксером буду сбивать ручным, 400 грамм здесь, это я на крем возьму, ну вот, значит мы сейчас приступим с вами, сначала мы с вами сделаем сухую смесь, все соединим, сейчас, Сейчас, сейчас. А я сказала яйца. Да, еще три яйца надо. Сказала. Ну, я напишу в описании, там, чтобы ничего ж не забыть. Так, сейчас смешиваем здесь сухую всю смесь. Вот муку высыпаю. Дальше. Вот какао, соль, сода. Все сюда я высыпаю. Вот так. Сейчас я ложечку возьму. Приготовлю. И ванильный сахар. Пачка. Здесь у меня 10 грамм. Так. Так я все смешиваю, все перемешиваю. Это все вот так вот перемешали. Это сухие все ингредиенты здесь. Хорошенько, чтобы какао по всему по всей муке разошелся. Ну уже просеянная у меня все. Все вот смешали, да? Приготовили. Значит, так, это у нас есть. А сейчас будем смешивать с вами жидкие ингредиенты. Значит, что мы сейчас сюда? Яйца будем разбивать. Мы высыпаем сюда сахар наш. Есть. Будем сбивать сахар. Вот так вот. Сейчас я птицем посылаю. И будем сбивать сейчас. Сахар с яйцами. Добавляем масло. чтобы жидкость я его помыла апельсин высушила только трем вот это желтенькую саму беленько чтобы не попадала это горечь саму желтенькую цеплю эту соду можно сюда было добавить в эфир уже вместе с мукой, но ничего не будет все нормально подниматься. Держу. Кто как делает, я делаю так. крем добавлю цидру, а сок вот с апельсина сейчас сюда добавим. Я думаю, будет вкусно. вкусом апельсина. Сейчас я добавлю сюда краситель. Добавляем две чайные ложки или одну столовую ложку. цвет вот, красный все прекрасно и соду можно было пол чайной ложки сюда добавить и пол чайной ложки туда ну ничего оно сейчас мукой это все нормально будет вы делаете так как вам нужно вот и сейчас будем добавлять Муку нашу. Сейчас половинку сначала миксером собью. Я приготовила форму сердца. будет так, и смотрите по муке что же еще сейчас будем смотреть может еще немножко добавим может и хватит потому что мука разная бывает что вот сейчас посмотрим на муке <плых> вот видите вот. вот такая консистенция должна у вас получиться тоже красненькая хороший цвет хороший краситель вот и сейчас я буду наливать форму вот такую я застелила пергаментом пергамент э -э -э промазала саму форму немножко здесь масло подсолнечное. И сейчас будем сюда выливать наше тесто. Я буду на две части делить, наверное. Такие вот. На два коржа. Можно один выпекать потом разрезать его но я хочу два таких сделать уже вот. И ставим духовку на 180 градусов на 20-25 минут и ждем будет тоненький но я же говорю я хочу на два коржа сделать так что вот так и ждем я вам покажу потом когда вытяну коржи наши и все Ну что, вот, испекла я два коржа, вот у меня вышло два коржа, еще на отдельной пергамике остался, вот, уже они у меня остыли, вот такие мягенькие, хорошие, вот такие коржи. Размер формы у меня, сейчас я вам скажу, значит, 28 на 22 с половиной. это форма сердца у меня, вот такая вот. 28 на 22,5. Вот. есть меньше размеры. Если меньше размеров, было бы еще выше. Ну, ничего, такой нормальный. Вот. Вышел я. Буду, будет у меня только два коржа. Я же говорю, кто хочет, можете перерезать на три коржа. Я хочу два коржа. Крема хорошо так положить. Вот. И хочу еще украшать его. Вот кто делает. Срезает эти верхушку, да, коржа вот шапочку эту. И потом крошку делает и посыпает там по бокам или серединку там делает вот к этой крошкой. А я хочу белково-заварным кремом украсить этот тортик. А потом в разрезе я вам покажу, какой он в разрезе в середине у нас получился. Вот я хочу праздничный такой сделать тортик, чтобы с розочками были праздник же. Ж. Так что вот так вот. вот такой. Такие коржи у нас получились. Ну а сейчас мы будем с вами крем делать так вот я беру миску все приготовила все вот ну для крема я вам говорила масло 200 грамм нужно мягкое сахарная пудра 200 грамм стакан это нужно вот и творог мягкий это 400 грамм сейчас на камеру опущу немножко потому что плохо видно. Чтобы лучше видно было. Вот так вот. И сейчас будем взбивать масло сахара. Теперь подсоединю. Так, вот я высыпаю сейчас масло. Растираю вот сейчас с сахаром. Ой, сахаром, с сахарной я извиняюсь. Пчела масло немножко. Сейчас с маслом. И сейчас добавляем порох. Половину курога, а потом еще. Сейчас это добавляю вторую половину готов, туда однородной массе. Можно еще сюда сгущенку добавить, но я не буду, потому что тут сахарная пыль. смазывать такой вот крем. хороший такой гладенький красота вот. и сейчас мы его промажем его пропитывать не нужно эти коржи вот так вот я забыла еще что... центру апельсина вот я сюда сейчас высыпаю и перемешаю ложкой вкус апельсина ж было потому что в тесто я сколько апельсина выливала выдавливала а в крем цедру апельсина вот и добавила размешала хорошенько и все Такой хороший крем да, гладненько получилось так вот и я говорю пропитывать ничего не буду срезать ничего я не буду здесь вот и буду сразу кремом коржи это влажные коржи вот тут тема я ложу вот так вот сколько промазываю так по всему коржу Бока я тоже не буду этим кремом смазывать, буду белково-заварным. Если кто белково-заварным не будет, можно этим же кремом промазать бока тортика и вверх еще верхний корж. Вот второй корж, например, у меня два коржа. Тоже можно этим кремом промазать и украшать крошкой. Вырезать можно сердечки с этого теста, бока можно оформлять, на самом торте можно оформить. Вот так вот, столько крема я положила сюда. Вот этот корж. Я перевернула его красивый, да? Такой цвет, прям вообще, и будем ложить его вот так, вот, вот. я думала все там видно. Все Провняем. Красивенько делаем и украшать украшайте как вы хотите я говорю, можно белково заварным не украшать а сразу же вот промазали этими все и в холодильник тортик готов. А я хочу красиво сделать украсить цветочками вот так вот у нас пока получается и я его сейчас буду ставить Холодильник. Вот такой вот. Часа на два, хотя бы на три. пускаем постоит, застынет хорошо. Ну, кажется, у меня холодный уже хорошо все с ними. Вот, ну я поставлю, чтобы крем застыл хорошо. вот И потом будем, пока он будет застывать, я буду готовить белково-заварной крем. Как готовить крем такой? У меня есть на канале то, что захотите, смотрите, кому нужно, кому интересно. Вот так вот. Ну, и я потом с вами встречусь и будем украшать этот тортик. А потом я его разрежу, покажу нашу серединку. Вот так вот. вот. Я думаю, он будет вкусный и красивый. Ну все, ждем. Ну что, продолжаем с вами украшать тортик красный бархат. Я вот сделала крем, уже по тарелочкам распределила для цветочков. Сейчас я его буду обмазывать белково-заварным кремом. Я вам уже говорила, что буду украшать этот торт белково-заварным кремом. Девочки украшают, там я же говорю, вот этим кремом что в середине мазали да мы и посыпку эту, посыпку эту брать можно верхушку срезаешь коржа и крошку делаешь и обсыпаешь тортик там бока там еще что ну, кто как хочет кому как нравится а я решила сегодня сделать Торт сердце красный бархат с розами верхушку можно не равнять хорошо. Вот будут розы наверху. очень вкусный. У меня крем прямо вот в середине, вы видели, да, уже, чтобы не наверху вот так как обмазывать, а в середине прямо у меня этот крем. заварной и делала на одну порцию. плотный получился. И сейчас будем выравнивать. Теперь отмазала все вроде бы. Палетку водичкой мочим. Я говорю, вверх не надо сильно. Я немножко так вот пройдусь. Бока будем сейчас выравнивать. Не спеша вести надо. Тогда ровненько получается. Сразу тебе нужно поправить. обмазываем управили где надо сейчас по ложечку вытрем и все вот так вот все больше я не буду вытру в подложку и будем украшать штуртик так значит беру сейчас вот красный краситель розовый крашиваю его сейчас промешаю немножко. Я чуть-чуть взяла тут ложечку крема этого. И хочу бока насадкой дырочка там, номер, по-моему, один. Сейчас я покажу, посмотрю. Я пос, посмотрите сейчас, как я буду делать бока. Ложечка. Вот. Насадочка, поединичка да, эта единичка. Вот. Беру. И Сейчас будем пока украшать. Небольшими порциями выдавливаем, и как хотите, так вы вот и видите, вот так вот трясти нужно сам мешок этот с насадкой. И вот такие вот, как хотите, так и рисуйте здесь. Порциями, такими небольшими выдавливайте, я же говорю, вот так вот получается. Говорю, кто хочет пускай украшайте пожалуйста белково-заварным кто не хочет чтоб не заморачиваться вот так что можно вот крошечку сделать с этого коржа теста И обсыпали, и все, тоже ж красиво так выходит, ну я решила сделать красиво, Хоть для дома вот чай попить, детям будет, красный бархат я первый раз его делала раньше его не делала коржи получились Тоже говорю, размер формы у меня тут 28 сантиметров у меня есть еще поменьше если поменьше форму взяла бы выше бы там были коржи конечно но вот я разделила на две части да на два коржа, как раз нормальный по высоте он и вышел, вот так, вот вот так вот, рисуйте как хотите, вот так вот расти нужно выдавливать, давить на мешочек, вот так. болит конечно тоже давить все время нужно У кого руки болят не надо этого делать можете просто что-то там нарисовать и все почти... хочется что красиво подкручиваем мешочек потираем садочку и продолжаем Я сидела в интернете там, отвечала на вопросы. Девочки задавали мне, комментарии читала. Спасибо вам всем большое. Такие все внимательные. Всегда во всем поддерживаете. Одна женщина мне стишок даже прислала. Мне очень приятно. Я вообще была удивлена. Спасибо большое. Надо было написать мне имя и фамилию ее, чтобы сказать. Но ничего, я найду все равно в другом видео, скажу еще. Блюдочка летания Прям стижки пошли. Вот как. Не очень приятно. Закончили. Вот так вот выходит у нас как кружева, да? Так чуть-чуть похоже. Так, все. И, наверное, сразу сейчас это выдавлю сюда, где розочки. Розочки у нас будут красные и белые. Так. Значит, сейчас, наверное, сразу Здесь бордюрчик сделаем. Ракушечку сделаем. Насадкой звездочка открытая. Номер 21, по-моему, вообще я, а двадцать 22. Чуть-чуть не угадал, Сейчас белый крем. Помешаем. все падает, это ужас. Ой, я чуть-чуть устала сегодня, а была. И делаем Ай, ракушку. не видно. Так вот, Делаем ракушечки такие небольшие вокруг тортика. Делаем бордюрчик на низу, наверху не будем, даже там будут розочки. Все. Все, Сейчас будем делать розы, красные и белые. Сейчас будем сначала так, с конца начинать, с краю. Так, вот я красителя, видите, сколько я налила? темнее был цвет промешиваем будем розы крутить опять что-то я одни розы начала делать цветок какой-то не пролзы вообще уже одна левая ничего все еще будет. так все сейчас набираем крем красный нос насадка два сантиметра как обычно я беру сейчас посмотрим крема сколько хватит или не хватит набрала ой боже гвоздик не наготовила Минуточку. Видите, замотала сегодня. Я смотрю, что мне не хватает. Это вообще. И начинаю крутить. Вот так. Сейчас посмотрим, будет красиво или не будет. И отсаживаем. Вот. Начинаем отсюда. Вот так вот. Надо вытереть насадку, хвостик. Можно поменьше розочки делать. Можно большие как копочты таки делать. Мне не нравится мне эта розочка, не буду ее садить. Сейчас наберу. Сучка. Я, наверное, медленно доделаю розы. Нужно побыстрее. еще надо покрасить красным приспичила весь торт розами сделать теперь надо делать если крема хватит одну сделаем, я а буду мешать. я про испечет уже все. Все равно буду делать. покрашу это на те розочки это сюда. Перу красный, не красный трозовый. А снова красителя сюда перемешиваем. И продолжаем. Там хоть видно, это а я не смотрю. часов вечера завтра утром его разрежу покажу вам по разрезе Хотела сделать кружева, посмотрела, у меня пектина нет, закончился. Я чуть-чуть его выписывала, когда-то делала кружева. Я выпишу, потом сделаю кружева. Покажу вам. Тоже красивые тортики выходят. Это надо фруктоза, лицерин. У кого есть, можете делать, кто знает. Теперь серединку делаем Промешиваем небольшие уже делаем Сейчас пару еще розочек такие сделаю и буду беленькие делать, чтобы серединку ставить, потому что я же потом не смогу поставить Это сразу. Это я уже края подела, закрыла все. Сейчас посмотрим, как она будет удобно или нет. наверное хватит это кажется я так думаю надеюсь на это розы я не считаю сколько здесь Беленькую буду розочку делать. Не одну, а три. Где-то сделаем. Сейчас я немножко промешаю крем. И будем делать тоже насадочка 2 сантиметра. Как обычно. У меня есть две насадки таких. Одна с набором. Но я отдельно выписывала. Можно белые сюда не тулить розы. Можно только красный сделать. Это же красный бархат. Но я не хочу, я хочу, чтобы немножко что-то выделялось. Вот я одну ложечку взяла. Все, мне кажется хватит тут розочки. Должно хватить. Сейчас посмотрим. Хватит. Так, сейчас я ножнички вытру. Такие грязные. Так. Чистенькую салфетку. Вперед. Белый крем взяла. Насадочку. делаем три розочки сделаем и все серединки. Сюда и здесь рядышком будет розочка три розочки и все больше не буду так что вот на этот тортик на этот диаметр 28 сантиметров на одну порцию крема хватит я ничего не понимаю, что я вот это подложку такую взяла. Можно же было, у меня сердце есть подложечки. Нет, я взяла круглые. Ну, ничего. А те пускай лежат. Для красоты. Выписала и лежат. Ну, что сделал? Что И все бегом бегом вечные как у людей. Так что тут сюда вот так одну как-то сюда маленькую вот натулила видите надо этого не делать края вот тут чтобы же надо так я же думала так сразу сделать а потом ага. теперь неудобно будет сейчас сейчас будем как-то сунуть бутончик сделаю сейчас вот такой вот такой маленький сейчас попробую получится ли. стой уже Нормально. так сейчас еще немножко Чуть-чуть тут осталось, чтоб 4-5 розочек сделать, и не хватило мешочки, как раз здесь хватит и на листочке он осталось, и все, есть крем пошел. еще остался если бы например мне там штук вот 9 12 и 13 сделать розочек можно бы вообще остался от крема так Какая разница наколотила столько что... небольшие надо между розочками там приткнуть. Здесь вот. Оно везде уже такие. Надо так небольшие делать. Потому что неудобно. Вот, Надя, вечно сделаю себе проблему. А вы не делайте так. Краю тут сразу не надо ставить розы. Уже в конце. Лучше поставить их. И все. Вот так вот. Вставай. Еще одну вот сюда прилеплю сейчас. Как-то может получится И снять розочку потом поставить Нет? надо куда-то ее последнюю розочку давай Сюда, так вот все вот крем еще осталось чуть-чуть Сейчас будем красить зеленым цветом будем делать листочки красотка галочка галочка зеленый, беру зеленый краситель, красим, промешаем и продолжим. И приступаем, смотрим, где нам нужно отсадить, отсаживаем. точечки аккуратненько Стираем посадку, чтобы не тянулся крем. Серединку пополнили, сейчас теперь края будем, листочки. Теперь край тортика, так вот Заполняю. Так что вот как раз хорошо прямо хватило? Зеленый немножко еще доберу. чуть-чуть и все. Я вам покажу сейчас поближе. Жестыми я не буду сегодня сыпать. крошать. Ну вот. Просматриваем хорошо. Где тут что не хватает. Добавляем пустоты никакой здесь не было между розочками так. сейчас вам покажу сколько крема стоит Вот Здесь вот ну, буквально вот две ложки. Две ложки крема. Все. Это чуть-чуть. Больше нету крема. Вот так. Сейчас я покажу вам. Ближе вы посмотрите, что у нас сегодня получилось. и сегодня захотелось сделать вместе с вами. вот бока торта вот видите, я вам поближе сейчас покажу вот, небольшими порциями вот выдавливаете и трусите рукой и так вот получается зигзаги такие, видите? и хаотично, как хотите, так вот и ведите рукой, какой узорчик вам хочется такой и делайте вот ракушечку сделала и Простенько тортик сделаем, украшен, что вот такое сердечко у нас сегодня с вами получилось. Я думаю, вам понравилось тоже. Можно было блестками, чтобы блестело, ну ничего, сегодня можно без этого, да? Прям на каждый тортикишь. Вот так вот. Мне понравился, красивый, я люблю. Так, чтобы вот красное и белое было. Мне нравится вообще белый цвет. Красный не так. Вот так вот. Ну все, мои хорошие. До новых встреч. Пока-пока. Так, тортик в разрезе сейчас посмотрим сейчас я отрежу режется мягко хорошо сейчас посмотрим что у нас крем что -то. просто розовый крем и пошел на это так вот в такой вот в разрезе Влажный такой вот тортик, коржи хорошие, мягенькие, мягкий, мягко резалась, Вот середина нашего тортика. Вот такой тортик, красный бархат у меня получился. Что пробуйте, он очень вкусный, коржи влажные вот, режется мягко. А украшать я вам уже говорила, можете белково заварным не украшать, а вот кремом вот этим, что в середину мы мазали коржи, можно сверху обмазать и крошкой этой обсыпать и все. Так что вот так. Ну все, пока-пока.